Привет с вами, зовут Саша, а это девушка, зовут Лиза. И мы сегодня прогуляемся по Таминину. Два пруда. Первый пруд, кстати, лед очень, очень далеко. Кстати, лед очень далеко лед летяные и поэтому лед можно ломаться то есть получается сломанный лед лё... Вот. а второй пруд сейчас покажу теперь шли второй пруд а лед сломанный и поэтому можете сломаться лед несу в воду и так далее. Здесь был мостик, в котором лица любит по мостику ходить. лица сходила в мостик. Там, лица да. ты, ты сходила в мо, по мостику? Да. А сейчас мостик убрали. Почему убрали мостик? Непонятно. Вот такая. Ну, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, поставьте лайк, комментарий и жмите колокол, чтобы не пропустить новые видео. С вами я, зовут Саша. Пока.